доброго времени суток друзья вы на канале займан и наконец-то взломали игру мафия наконец-то пираты это сделали пираты не те, которые одноглазые а которые взламывают игры давайте посмотрим сразу что у нас по настройкам да поле зрения 65 странное такое значение какое то обычно в играх стоит на 90 100 ну да ладно не будем цепляться к этому настройки все стоят на высоких я так понимаю есть еще максимальные да нет максимальных нету то есть высокие это самые самые высокие как бы то ни звучало а, ладно выходим энциклопедия какая-то у нас здесь давайте рассмотрим здесь возможно изучить характеристики всех машин в вашей коллекции и устроить тест-драйв энциклопедию добавляются все машины на которых вы ездили полос в этом в то есть я сажусь в любую машину Угу. И по любой я могу сделать из -драйв, да, я так понимаю? О, о, вот это оно. А ну-ка давайте прокатимся вначале, потом начнем сюжет. Не, ну согласитесь, прикольно проверить. Давайте. А, это что? Это загрузка такая? Окей О, а вот это оно Используйте, чтобы управлять камерой Использую Зажмите увеличить скорость Блин, вот это мне нравится, офигеть Ребят, вы это видите? Посмотрите на эти текстурки Даже сравните мафию Какая то третья или четвертая Где негром играешь Если что, я не расист, если что, я вообще не расист Никак не отношусь к этой категории. Просто что та часть мне вообще не понравилась. Ни графикой, ничем. Там как-то затемнили, сделали. Как вам объяснить? М -м игру максимально контрастной. То есть она в таких тонах сделана, что она просто. Реально нагнетает. В нее не хочется играть. Из-за этого я ее и не проходил. А здесь мне уже нравится. То есть, я зашел только в Тест-Драйв, мне уже нравится игрушка по графике. Это огромный плюс. Ладно, мы накатались. Мы накатались. А, то есть, тут можно объездить все, да? Всю карту. Ой, блин, короче, вчера SK. Ой, СКей игру. Пролил э, чаем клавиатуру. Все было нормально, все вытер, А Сейчас очень сложно нажимаются клавиши. Так, еще бы попасть а, -а, -а, -а, а как отсюда выйти? Выйти в главное меню, вот Что это? Учетная запись 2К Интересно Вы понимаете, что такое учетная запись 2К? Ладно, пофиг, поехали в сюжетку Есть какая-то еще прогулка, посмотрите Пройдите первую главу, чтобы открыть режим прогулка Интересно У нас есть 4, 4 уровня сложности Давайте почитаем для тех, кто предпочитает минимум трудности, враги менее опасны, значительная помощь прицеливания, это мне точно не надо. Для тех, кто предпочитает умеренное количество трудностей, значительная помощь прицеливания. Нет, помощь прицеливания мне вообще не нужна. Для тех, кто предпочитает множество трудностей, враги более опасны, полиция реагирует на большее количество преступлений, в интерфейсе меньше индикаторов. Вот по индикаторам плохо, а так бы я выбрал бы высокий. То есть мне нравится, что враги опасны. А количество преступлений опасно. Классический. Враги смертоносны. Смертоносные это как? Полиция реагирует на большее количество преступлений, меньше индикаторов интерфейса. При перезарядке остаток патрона в обойме теряется. Ну что, средний или высокий? Сейчас еще ради его. Я не хочу помощь в Я могу ее отдельно в настройках потом отменить? Умеренное количество трудностей Ладно, давайте высокий похрен Что тут думать? Обратный обзор, это что? Измените направление движения? Не, не хочу Режим вождения симулятор А что еще есть? Обычный симулятор Выберите обычный режим Или режим симулятора при вождении машины ну да, это меняет дело Коробка автомат, конечно, реакция полиции, симулятор. В обычном режиме полиция реагирует лишь на прямой вред окружающим. В режиме симулятора полиция также реагирует на нарушение ПД. Хм. Не, давайте сделаем, что обычный. Я вожу так себе, люблю потолкать там. Что-нибудь, какие-то машины, поезда там, светофоры. Так что пусть будет обычным. Пропускать поездки. Вы можно ли будет пропускать необязательные поездки. В принципе, да. Обучение показать. Да, все. Все есть. Начинаем. Пока представляет. Типа как фильм начинается. Заметили? Игра студии Кенгер 13. Она была по-английски сказать 13. Ну ладно, уже поздно. По мотивам оригинальной игры от студии Illusion Softworks. Чаечка. Чаечка Солнце море. Солнце отсвечивает море. Ладно, еще я не буду каждое свое, что изображено на экране, комментировать. Это моя игра пушка. Я что-то в этом уверен. Мне мафия всегда нравилась, кроме последней части. Я же говорю, не то чтобы я не уважал, не любил негров... Хотя там в последней части снимается именно Невр. Ну, та часть мне вообще не нравится. Ну, просто не зацепила. Я даже вторую миссию не стал проходить, потому что ерунда. А здесь мне уже нравится. Вот машина едет, да, в какой-то поселок. По кочкам. Там говно лежит на этом... На земле, скажите. Забыл имя такое. Ну, из названия. Посмотрите на это все. Город живет. Вот это классическая мафия. Вот это так и должно быть. Москва-Сити. Казино. Ни хрена себе, в это время казино было. Я рофлю, если что, я знал, что казино есть в это время. А, ну смотрите да конечно все интересно но мне бы больше интересно было увидеть какое то развитие сюжетной линии нежели смотреть титры и некоторые части города в этом разработчики конечно могли сделать получше то есть сразу показали главного героя да что происходит кто он такой откуда прилетел как по жизни живет там вот как во второй части да у него там есть родственница какая-то баба он в какой-то общаге там был а так нам просто показывают город город и титры уиджи какой-то роберт катрини это не совсем интересно. О, бруклинский мост да это шон или нет что это за город кстати я не заметил Вот, сейчас я, наверное, выйду отсюда, да? Только бы я не второй был Не, вроде не он Неужели это я? Он какой-то, не знаю, не спортивный, что ли я не хочу ним быть. Вот, я хочу тем типом, который курит, быть. Я надеюсь, это я. Ты, Томми? Да, я. Томас Анжело. Детектив Норман. Блин, класс, русская звучка. Все, четко, четко. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? А, Бухла мне принеси. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Итак, по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне? Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Ну, у меня кое-что есть. Рассказывай. Вы давно в городе? Три года. Я начинал в Эмпайр Бэй. И вам поручили дело Морелла в первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? да я кое-что знаю и что же ты хочешь взамен неприкосновенность или может быть деньги ничего на кофе мне нужно защитить родных а семья это всегда слабое место и кто же это больная мать или жена с кучей дети жена и дочка я так понял тебе больше не к кому обратиться Иначе бы меня тут для ракщетиу четко и видно реально. да? Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть. Так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я бегу О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь на И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне на хвосте, у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но... Если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Изабелла, как главного героя звали? Ви... Вито, да, по-моему? Не, по все не все Вито красочно. его друг был. Карлеона или как-то так. Никогда не знаешь, что ждется Это Норман. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. А Томми, да, Томи и был. Я был таксистом еще в 30-м. Бомбилой, невозможно отказаться. 1930-й год, прикольно. Я работал ночами. А это типа сейчас история будет? Может я по таксуечу? Я вот конец одной смен. Я повстречал Поли и Сэма. Дядюшка Сэма. Нормально, он так сует, так. Ах, в первой части, помните, как начинается все? Мы угоняем, а в нас стреляют. Тоже. Ну, это же по сути, это ремейк, правильно. Давай! Че, куда? Неважно. Живо. Прикольно. класс Мне нравится очень. Ты у меня на мушке. Если нас нагонят, нам конец. Найдите способ сбросить хвост. Мне Окей. проблемы Это я могу. То проблемы. есть, у меня они... пофиг куда ехать, главное, Когда чтобы узнали, убраться от типов. Оружия тебе. у меня, конечно же, нету. Я попробовал, я стрелять не могу. Это будет делать только типы. А что это за стрелочка такая впереди? Я а, и... типа по сюжетке нам надо сюда. Что М -м, это? За да уж. Вести, а не спрашивать. Нам ту сторону Снизить скорость на Ну, это логично. Это сделано для людей, которые только купили комп. Там, твоя нога? И играют первый раз в такой Болит, как приедем, я доктора. Ну, может, все, у меня теперь пройдет. появилось, куда стрелочка, там куда момент. ехать, да? Э, ты чего уши развесил? Ты хочешь, Нихера все. Мне нравится, когда врезаешься, но э, э, реально чувствую, развесил? что врезаешься. Не то, что Пусть там, знаете, в какой-то ашки там. Туда, куда вы а здесь вот прям реально вы... турбулентность, как в самолете. А можно вид менять от я первого понял, лица? Уже близко. Куда мне вести вас К тонну, сожалению, вверху. нет, походу. Вообще, я и хочу посмотреть на настройки. Что тут есть? экран, это понятно. Управление, да, управление. Так, при клавиш. Краса, X, рывок, L Shift, ну, логично. Залезть пробел, укрытие левый. О, тут укрытие есть. Левый Ctrl, надо запомнить. И я бы еще xx запомнил. Ближний бой Кью, взаимодействие Е, e. парировать левый альт. Он блин, вот это левый альт сложно будет запомнить. Ну ладно. Много просто таких клавиш, где которые надо позапоминать. Ну хрен меня с ним. Твои вопросы. Я думал, он что-то будет говорить, специально замолчал а он. Так, проезжайте на Центральный остров. Не, натуре это Бруклинский мост или все? нет? А, на и не за протарания другие машины типа ускорение на это не очень удобно я скажу не очень удобно классно если бы было на shift до сих на было другое дело Блин, в нос блин походу свернул все-таки здесь надо красный придерживаться так понял то есть мне сейчас налево, да, получается? Если, конечно, это не мост. А, это мост как раз. Интересно, он просто отмечен или мне надо ехать по нему? Видите спос способ бросить хвост? Ну, то есть хвосты сбрасываются только когда ты едешь сюда в эти. Честно говоря, неинтересная штука. Этим очень интересная штука то, что надо спрашивать хвосты в одинаковых штуках то есть интересно было если какие-то ситуации до да, происходили не просто едешь на вот этот значок и тип взрывается потому что в тупик вырезается Боль, а если какие-то интересные сюжетные были. ситуации были так район, на хвост я вроде как тупи, сбросил почему я не, почему я не могу того? ехать по миссии а, вы боже, мне разведет, объясните да? ага. мы успеем я не понимаю, почему F этот ран. А, ну понятно. Хороший раз он был. Хороший. Ничего не скажешь. Никогда такого не делал. Ну тоже. да, особенно Теперь на такой скорости. 5 Быстрее. километров в час. Поездка не Проезжайте в маленькую Италию. Это где? Это, это, это. где? Ребята, у меня же волос пропал, когда я услышал название. Маленькая Италия. Я ожидала. так и не понимаю, все-таки в каком городе мы находимся Думаю, тебе лучше помалкивать Обсудим, когда вернемся в бар У меня что-то на языке вертится Бруклин Бруклин и все Тогда был Бруклин? 1930-е годы да. Когда он основался вообще? Останови возле бара Окей, брат С что ли? Нет Да, тот самый Сольери, Ну ладно, Сольери. Жде здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет? Да. Ух, они за этого Дона Карлеоны говорят. Охренеть. Я его увижу. Даже падры. Это падры самый главный. Отец, батя. Как Шимора, только в старое время. Да, почему бы нет? Сишку пока покури. А тогда Мальборо было? Покажите, что за Сишка это не будет считаться за рекламу. Сишку покажи. Я думаю, это Мальборо. Если она была в это время. Опа-на. Ч-то типы недовольны мной. Глядя на их лица. А ч они близнецы, да? Ч-то не то. чё не. Бля, газу, газу, друг. А, -а ну тогда ладно. Твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. то да, достал бы он пистолет, мне все равно жопа пришла. Смысл так было рыпаться. Слава. Долс Альере весьма тебе признателен за все. Ребятки, заметьте рубашку на типе. Сейчас такие Там модные становятся. Представьте, это 1930 год, а сейчас Дом модники некоторые не такие делают. носят. Вон тип, за который я закурил, я имею в виду. Без воротника. Все. все это только между нами. Если спросить, <свист> откуда деньги, выиграл в покер. А, У меня царь, прям на, на языке тачке... вертелось ответ этот пытался объехать бабульку на дороге все понял Конечно. откуда у тебя пули в машине я пытался объехать бабулю да, смотри, на дороге mm -hmm. а ну ладно это менты так ответит бабуля просто пулемет вытащила на светофоре и начала строчить меня понимаете время такое 1930 год меня чуть инфаркт не хватил Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но связываться с криминалом лучше бедный и живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. глава пройдена невозможно отказаться ну наверное, нормально для начала опять же это ремейк поэтому Первую миссию я помню она такая не была я тоже у меня вернулся за руль Ладно, я молчу Но работалось уже по-другому развозя людей ты проводишь много времени наедине со своими мыслями и с чужими тоже Эй, ты, да Эй, ты, бабушка! бля. какая. Вишенка. О, я по таксу. Я по таксую, Я таксовать буду. Куда едем? Куда едем, жичка? А, к мишке, да? Прям к мишке. Окей. К олимпийскому мишке сказала ехать. Поаккуратнее, а а То рев рев есть вот так, да? Вот так. Да куда ты едешь? Ты кому сигнал? А, госпиталь, госпиталь. Это медики. Медикам надо уступать. Медикам Выключай обязательно надо уступать. Колтёв. Не могу Ля, ты бабка противная, ты чё? Четыре выключить радио. Да пусть слушает, пусть слушает. Я ей сейчас КИС-ФМ включу, она кровь сушей пойдет. Езжайте аккуратно, соблюдайте правила. Значит, Да, вызов принят. Разве сегодня воскресенье? прошу следи за дорогой а да пошла ты в жопу будешь мне указывать в моей машине я после тебя еще на химчистку поеду знаешь сколько это стоит так что с тебя чаевые помедленней, ты нас угробишь. Uh -huh. все что ты говоришь я делаю ты наоборот глухой? я сказала помедленней а Что? помедленней ты нас угробишь так, а во, прекращай, женщина. Ля, авария, авария. Блин, я не могу заднюю сдать. Ч за привет? А, это потому что бабка выходит. Найдите пассажиров на. То есть я понял, это недовольная, это недовольный клиент попался. еще клиента. А мне вообще надо заработать, чтоб миссию выполнить, или что мне надо сделать? Как себе наличь? Окей, мне надо перестроиться на другую сторону, да? Братиш, садись. Тебя куда? Куда тебя спрашиваешь? Это идея. Насрать вообще. Какая у тебя там встреча? Главное, деньги вперед, плати и все. Я довезу. Я думаю, это недалеко Крейсер. А кто кого должен пропускать? Я вот этого С тачкой на этой Что он там? Капусту везет? Сахар? Короче, вот это ПДД соблюдать Это не про меня в отель, будьте любезны. Ну а я куда еду? Слышь, ты не мешай водителю С квалификацией, понял? Я права для чего покупал? Чтобы мне какой-то пассажир говорил, что мне делать. Ло, отель прикольный такой для этого времени, да? Пожалуйста. Епта, я говорю, пожалуйста. А, миссия надо именно сюда припарковаться. Спасибо. Давали, давай уже. а какой сыр глянь на него. Ты посмотри на него, сыр. Найдите пассажир. Ну опять что ли? Я хочу посмотреть, как сигналить. Сигналить. Просто без сигналки никуда. И мне надо, чтоб. А, да. Да, да, да, да, да. Машина, машина. Вот, вождение. Газ, С. Ручной тормоз, пробел. Гудок. Т. На Т. Оглянуться, левый shift. Выйти, Е, понятно. Переключить радиостанцию 3. О, прикольно. Включить, выключить радио 4, переключить камеру. Во, пятерка. взаимодействие Перевернуть машину. Это как? Это как? Ограничитель скорости. Короче, меня интересует, что такое взаимодействие. Это Q, да? В машине. Меня интересует гудок, это T. Что-то еще. Что еще? Ну а все остальное на ручная передача. Ну-ка, F. Взаимодействия никакого. Вы слышите этот гудок? Жесть. Что это за гудок такой? Такое впечатление, как будто в мультике какой-то персонаж э -э, кричит. Ля, какого-то. Я по-любому мажорик какой-то. Мажорик поехал, да? Это, наверное, как сейчас Крузак или этот... М -м -м. Не, подождите, какой Крузак. Типа Гелика. Как сейчас Гелик. А что синее? Синее это что такое, менты? Товарищ. Товарищ. <реклама> <реклама> а если его заблочу, я могу его толкануть? там Что-то сделать такое. Противоправные действия какие-то применить. А ну-ка. Эй. А что, я, я ничто? Ну, блин, можно было, конечно, его ударить, но... Все-таки я хочу сюжетку проходить. Поехали, я вижу уже клиента нашего. Хочу радиостанцию сменить. Блин, куда ты едешь? Откуда он едет? А что я трамвайчик? Ага, трамвайчик. Я хочу на трамвайчике покататься. А, Как-то было написано, что можно изменить вид. Вид в машине. Забыл. Улетела с головы, сейчас посмотрю, секундочку Вид, вид, вид, вид, вид Переключить радиостанцию, выйти из машины Тормоза, не ход Переключить камеру, вот, пятерка И все? Да иди, фибикаешь мне тут Так только я могу бибикать Садись интересно сколько нам надо катануть чтобы выполнить миссию ну, давайте троих их отвезем побыстрее. А, побыстрее побыстрее могу а Лянти, таймер таймер появился Решили а тебе да, так беседу поддержать я слушай если я спрашиваю плату. отвечаю Езжай давай. Бля, какой хам, да? Вы посмотрите, какой хам. Ты глянь на них. Из-за этого кризиса люди в конец обленились. Теперь-то у них есть повод ничего не делать. Но так работы же нету. Работа есть всегда. Просто ее искать нужно. Понимаю, вы занятой человек. Таких нынче редко встретишь. А что, ж он на такси ездит, видел? если он такой он занятой? перед тем, как биржа рухнула. Так что да, я занятой. Будете весь день разглядывать старые картины? У меня там деловая встреча с коллегой. Хотя тебе-то какое до этого дело. Вот найдешь себе нормальную работу, так поймешь о чем я. А пока рули не отвлекай меня. Да-да, хорошо. Ты пасть закрой, дядя. Ты что так а разговариваешь? Да я в курсе. Зачем говорить раз? Спасибо, приятель. Все, пошел вот нахрю. Не трать все сразу. Полбакса? Я постараюсь. Серьезно, полбакса? бакса ну, в смысле, это на то время это ж много, да, было? Почему все клиенты сегодня такие козлы? А, это мало, как значит. Следующий. следующий? Не, ну хватит. Я понимаю, двоих отвезли, все, хватит. Ты... А, да, я шеф, я шеф. Садись, жирный. Жирный, садись. Я буду по кочкам ехать, чтобы ты похудел. Глянешь, Ляса так кабака такая. Рита, с тобой что? Макдоналдс на улице открыли Ладно. просто. Я не скажу копам, что от тебя выпивка несет. А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметано. Так Много куда за ты едешь, баран? Кто там? Небудь баба, да, за рулем? Если Все что, я не сексист, прям. просто. Как, рынок упал, как там? для прикольно, я а они Человек в другую сторону начинают поврать. О, завод, я, завод. Сел, Черт, надо было пойти. Надо было, надо было. Ля, мент пошел, О, мне вообще попрям. Кстати, лентик, посмотрите, посмотрите те, какое похоже, разрушение красивое. И Разрушение машины, прикольно. Ну да. Если они хотят с тебя что-нибудь содрать, могут к чему угодно прицепиться. Черт, в этом городе продается все. Уж это точно. Сейчас меня еще заставит за машину платить, это 100%, А я не хочу, я не хочу свои деньги тратить. Кстати, не видно, сколько у меня бабок. Это гробовозка, да, едет. Быстрее, ёпт. Я... Быстрее, я сказал. Да что ты остановился, а баран? Меня на Тут козлина. Окей. Придется по встречке обгонять. Э, Давай, жирный, пока. У лоток. лоток. Скажи, у присутствует... меня тоже у кошечки лоток Если за углом. Спасибо. Как-нибудь зайду только не кофейный пока нравится пока нравится особенно поработав таксистом в мафии сильно нравится прям реально О, господи эй, как дела друг помнишь меня да а Миссу кто это? Подожди, доволен? я не понял. Ты Дино! Я А запоминать это имена. Это я, да, толканул их? Смотри-ка, чтобы же ни хрена себе от пистолета бежать. Пробил перепрыгнуть, окей, это да я могу, это я умею. Правда, мне не нравится безоружным бежать от типов. Кстати, меня уже подстрелили один раз. Ф значит физика. Да что ты сигналишь, так только я могу сигналить. Сбегите от гангстера. А, это гангстеры. Как холанский говорю, блябт гангстером. тихо тихо куда ты бежишь то да... весь ну, честно ладно давайте будем рассуждать трезво по управляемости мне не нравится игра не нравится то есть мне вторая часть даже которая вышла повара давненько она была получше по управляемости Итак, по самой анимации когда чувак бежит тоже не очень интересно Сэм, смотрите, кто это? Дина Дино, у вас дело к Дону. У вас есть дело к Дон? Не, нам бы с этим таксистом поболтать, и все. С этим? Ага. Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда? Ну? Вот что, дружище, мы так просто не уйдем, учти. Может тогда вы здесь и останетесь? Что ж. еще свидимся. Пойдем, Лу. Охренеть, да времена были. Охренеть Спасибо. просто. Это мелочь. Пошли, познакомишься с Доном. Доном Салерия. Да. Дон Карлеоне. Эта история его повеселит. Ну да. Тут бы не наложить штаны. А кого-то это еще веселить будет. Вот это, да, он? Или это дворецкий какой-то? Так, еще одну главу мы прошли. Глава пройдена бегущий человек. Ну, в принципе, я бы ее так и назвал, конечно. Вечеринка с коктейлями. Молотого? Или обычными? Ты типа Дон, да? <смех> Дон, Ан-дон. как, твои как говорится. Томас. Томас Анджелес, сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Мореллы пришли к Томе. Он помог нам тогда? Это такси твоя работа? Да, сэр. Я чувствую перед тобой ответственность. Я дам тебе небольшую сумму. Как раз хватит на починку машины. Большое спасибо, Опять. <свят> <Деньги свят> Он и тогда говорил, что машину может купить за эту тогда сумму. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Чу -чу. Ему дают денег подзаработать. Слышишь, Фрэнк? Парню нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышал. Ладно, Томми Анджело. Все быки Морелло торчат в его баре. Поле, ты знаешь. Не, ну по ты сути, все остается. правильно. Хорошо. Ты поедешь туда, Стомми. Если ты, ты лично от себя это сделаешь, Там потом уже жопа придт, а так ты под защитой. Разнеси пару тачек. Пусть Морелла узнает, что на моей территории нельзя избивать честных работяг. Согласен. Я не подведу. И та чашка. Мне чашка чая, чашка Там кофе. Вернешься? Обсудим, что делать дальше. Если вернусь. Тебя я надеюсь, я вернусь. Никто не знает. Так что Лады? Лады. Ладно. Так, осмотрите, бар. Зеленые это тиммейты, да? Тиммейты, но у нас есть еще розовая точка какая-то. Честно, ребят, посмотрите на эту анимку. Все-таки 21 год. Могли бы как-то получше все сделать. Ну, не знаю, не нравится. Мало. М -м, как объяснить. Мало движения, непредсказуемые. Все одинаково делаются. Это что? Середные вкладыши собраны один из 22. 7. 7. Боюсь, Чил мастурбирует, походу, в туалете. Позже, с Поли или Сэмом. А, так куда мне? А мне на второй этаж, тут где-то должен быть вход, я так понимаю. Давайте пройдем. Хотя странно, мы уже с Доном поговорили, а мне опять к этому. Вот. Ну, сюда. сюда? Винченсо. Занимает... Здорово, мужики. Заходим к нему, когда мужики раз, а, тяжелый, ладно мужики сегодня общительные все равно молодцы такую работу проделали все-таки возобновить первую часть это очень сложно было и по графике они в какой-то степени даже перегнали мафию вторую в видосах, в чем-то таком. Смотри, какой штуцер. Не в самой графике. Короче, мне сложно объяснить. Давайте слушайте. У нас ним есть Привет. Нужны револьверы, ружья. Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Есть у меня кое-что. Классика. Разобьет все. Если биты недостаточно, у меня есть еще парочка коктейлей. Я думаю, мы сейчас согласимся, поскольку глава так называется. не с ними. Не спалите себе волосики. На лапке? Рад встрече, Том. Если поле станет тебя прессовать, скажи мне, я его мигом на место поставлю. Каким образом? Так, а что тебе можно своровать? У тебя оружие Если вообще парень, есть? Дай, дай проронят, двухстволку, посадить, а? оу дешевый журнал если хочешь осмотреть только не вздумай ничего выносить да у тебя тут и нельзя ничего вынести. я уже пытался если что-то можно как было и я и бы сидите, давно он но в же данную взял наверняка колдовство какое-то Шшшшш Эй, умник! <связь> <связь> Вытащи свою голову из жопы <связь> <связь> Охренел? <связь> Нельзя-то так пугать людей Эй, извини, Ральфи Я же просто пошутил <связь> Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже двое коллег <связь> У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Поле. Да. Томми. Томми, Анджело. Знакомству. Я тоже. Говорил. Ральф у нас немного того. Но пригонишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как, -как насчет этой Полли? Это не ход рот Но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Ты за рулем и чтобы не вздумал слово бездельничать иди уже Подожди, перережу тебе тормозной шланг урод я надеюсь он сейчас это не сделал я пытался показать тебе красивую жизнь а мы ползем на колымаге и ленте на эту качку купить лет 20 назад знаю я ральфа наверняка он у моей мамаши ее и это нормальная машина. Не же в такси <свят> А лим, что от первого лица, к сожалению, не Слушай, от руля. В от руля было бы убийство. было прикольней. Да. И, в принципе, Новый тоже подносить. ничего. Тоже вот ничего смотрится. -то Обычно нет. Но это была первая. А лучше все-таки тогда от третьего. Хватает, Куда на ты едешь, таксист? Здесь. <свят> Он мне в ответ, слышали? Еще больше дружков полиции, чем у нас. И у Пойдите к пару Маррела. Главное, оглядывайся почаще. Если... Эй, мы собирались бить тачки Маррела, а не эту Колымарбу. <laughs> я случайно вырвешься, простите? Кроме того, Кабреле. Еще один Кабреле. Интересно, она перевернуться не, не может. Это то пойло выше, класс. Можешь смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо. Важнее самого бухла то, в какие заведения мы его поставляем, Том. Видел бы ты тамошних дабочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая жратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, Но... ладно. И вообще, от этого Мне нравится, знаете что, что спокойно Это все говорите, начинается. Парень, машины, то есть таксист, разборка с одной компанией. То есть ты не ждешь 20 врагов сразу валить. А всего лишь бандитов хочешь наказать, которые тебе испоганили тачку. То есть более жизненная, да, такая приземленная ситуация. А не то, что, допустим, взять ту же мафию третью, да? где негритос. Блин, вторая или третья миссия, и там уже на тебя нападает 20-30 врагов. Ну куда это идет? Шло. Никуда не шло. Боже, вот это дрифт. Вин Дизель бы облестил, если бы увидел. Еще раз. Мы на территории Морелла. Между кварталами Морелла и Сальери есть какая-то граница? да там собака Все писает постоянно метку стоит а Да ну давай еще много да ну давай кусок а так я ничем не ударил я понял раньше, я понял я думаю я узнаю это первым причем когда у меня пуля будет торчать где-то в теле Блин, на туре Тарантайка вообще ни о чем, неуправляемая просто. Так, мы уже близко. Я догадался. А я вот не хочу как все. Я хочу по-своему поставить. Ну ладно. Хотел выровнять. И ходят сюда и а тачки сзади. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда. Проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. Окей. Okay. А? а ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. И-и. Вдруг меня подстрелят. Иии. Ты мне чем-то поможешь? О, краса. краса. А, краса, краса да? только по зажиму, Это да? А Проберись мимо полили. Они не хотят мне дубинку дать, Нет. Или мне в рукопашку себя. Ну, логично. Не сюда. А я понял. А я понял. Я отлично умею отвлекать. что платье. Что делаешь, а, что я делаю, что что О, ну его отвлекает, мне сзади надо вырубить его, да? Это дик, он мне Дино? Да ни хрена себе шестерка, тут гляньте какой мощевый парень Не он жирный просто Перепутал маленько Так, ему, я так понимаю, двери да открыть И он сам а что он сразу не зашел? Мы вдвоем его ногами забуцали. Зажмите, чтобы открыть меню выбора оружия. А. Окей. Ух. Этот хаешка хотел сказать. Раната есть, ничего себе. А, а ствола у меня нету, да? Я не ударить бика. Не, мне неудобно. Вообще неудобно бить э, на Q. Стоп, стоп, я только одну побил машину. Стоп, стоп, стоп. А, как бить? Левый альт парировать, да? Хорошо. Мне боевка уже не нравится. Зажмите Q, чтобы ударить с большей силы. А, окей, секундочку. Так, да? Как Молотов? А вот. Блин, тебя зажег. Вроде как спалил, да? Или нет? Это можно записать в топ фейлов. Я че не думал, что она сейчас взорвется. Вы погибли вечеринка с коктейлями, понятно? все понял не реально не думал что она взорвется она просто не сильно горела Там что-то возле капота только было да да да окей я уже помню все что надо делать сейчас поглядишь они выбегут эти спойлер даже дам так хорошо парируем парируем потом делаем удар на самом деле драться тут легко а, молотов доберем да, и нажимаем G. хорошо натуре все в принципе спалили я думаю надо идти да, отсюда не не хочешь первое готово погнали Дина. А где взять? Все, Кстати, тогда типы выбежали, нет? Сейчас я, и... я птичку возьму. Я Блин, автор. за нами ты гонятся, да? Фигово, фигово. Это рядом с баром не Надо и... валить отсюда быстрее. Все-таки я поставил высокий уровень сложности. Прямо дави, дави, дави. Отсюда, а ч ⁇ не задавить? Стоп, стоп, стоп. Простел, а ч ⁇ не задавить? А, поняли фишку, короче, здесь в игре нельзя давить. Они да, они... Это фигово, это мне не нравится. Серьезно, мне не нравится, что нельзя давить людей. И жайте быстрее и запекайте копов. Я думаю, это будет сделать сложновато. Не будем злить их еще больше. Господи, Том, я же просил не злить их еще больше. Ну все, вроде Но как что, от ментово оторвались. Главное, чтоб террористы эти не приехали. И приведите с собой к бар Сальери. А где бар Оторвались. Держись от них подальше, и они отстанут. Мне. Надо посмотреть, куда мне ехать. Где Ну, в принципе, да, все правильно. Все правильно я иду Прикольная сирена. Блин, копы догоняют. Копы догоняют. Я не знаю, как ускорение включать. Я знаю, Таран на F. Может, Таран это и есть ускорение, но типа быстрее этот и мощность машины будет побыстрее. Ну, типа вырубишь. О, прикольно. Ганди, дебрижабль. Я думал, легавую Сальери на содержании. Только некоторые поставки. Видели? А у Морелла сам шеф полиции в кармане. Дебрижабль. Сына, видел дебрижабль. Как тебе? Круто было? Что круто? Уделать этого парня? Угнать у Дина дачку? Да, мне круто понравилось. А, пожалуй, да. Первый раз. <с <с раз <с как будто каждый день, дом. знаете, такое делает. Да еще Им и пару раз в день. Замениться. А, ну да Просто мне уже не ну, интересно, мне это, это у нас так куча. Жизнь. Я а каждый день даже. взрываю машины, убиваю и бью людей Люблю дубинками. Сомневаюсь, что вы Сэмом каждый день курочите машину на парковках. Эх, ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали. досуг сух, поняли? Да сух, И не забирал его машину. Не, я воровал тачки, и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал. А тажды мы свинченцы, разболтались возле бара, и я стал с ними работать. Десять лет уже прошло, а я все еще здесь. Я только приоделся получше, а Винни уже старый рыч. Я думал, что в семью берут только благодаря каким-то связям. Брат или дядя, или... Ну бывает, что кто-нибудь приводит своего родственника. Вот, например, Карла. Папаша его был с Доном не разлей вода. Поначалу к такому человеку больше доверия Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. А что Понял тебя, чувак. Следуйте за Полли. Это ему. Что за красный значок? Подождите, журнал может какой-то. Может и лучше, но окно разбито. Воздух, блин почему он не может использовать shift при ходьбе да очень напрягает пока дойдешь к типу интересно вот эти спидранеры которые проходят на каналах у себя игру как они успеют быстро эту игру пройти если тут вот так вот ходят я понимаю, какую-то колду проходить, это одно да, дело. Типа того. Что там? Что? Эй, тут? Босс, Странно, все я вообще не в эту сторону пошел. Ну ладно. Разобрались более чем, мистер Салери. Я понял. Садитесь. Видели Моралло? Нет. Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Мораллой отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. Амарелло вспыльчив. Амарелло. Сносит у него Амарета. сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томи можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Мой бизнес растет. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, Ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? О, это честь для меня, сэр. Хорошо. Хорошо. Полиссам за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила. Так что соберись. Первое. Куда? Мы никогда не материмся. У нас богатый язык. И если ты... Чего, блин? Из мата, значит ты ленив или глуп. Второе никаких дел с наркотой мне торчки совсем не кстати пускай морел отравит своих людей если хочет и третье нам не нужны проблемы с копами кое-кто у нас на ставке но если зайдешь далеко придут другие это ясно да мистер. как ясный день тогда я спрошу у тебя еще кое-что там более и сэм рядом со мной не потому что они сильны в городе есть парни покрепче их и фрэнк со мной не потому что умен хотя в цифрах ему нет равных все эти люди здесь со мной благодаря одному качеству которое я очень ценю это качество должны ценить мы все понимаешь о чем я хм, почти да Что верная? Ну да, преданность. Именно. Будешь со мной честен жизнь пойдет как по маслу. Но если придашь меня Дон Сальери. В лес. Я не доставлю вам проблем. Хорошо. Ты принят в семью. Прекрасно. Так, я голоден. Луиджи, накрывай. Очень рад. Ты довольный бываешь? Это чего, бывает довольный? говорит себе. очень рад. Типа такая мимика лица, интересно. Он, по-моему, всегда грустит. Лава Протина. Вечеринка с коктейлями. Тут можно сохраняться. Интересно. Непыльная работа. Мне как-то надо попробовать смешно. сохраниться. Я таскал ящики доставлял послания. Парни бездельничали болтали о жизни на родине. В общем, мы просто ждали. Я уж начал думать, что никакие опасности мне у Сальери не грозят. Хм. Откуда ж мне было знать? А? Он хочет тебя видеть. Спасибо. это я да уже для ничего себе стойка ты посмотри на его стойку ли это широкие это роки вот эта стоечка я понимаю готов ну пацаны а я не могу убиться, да а, подождите что по сохранению процентов завершено коллекция Игра вернуться в игре, загрузить. Ну, я думаю, мы прошли миссию. Скорее всего, сохранение уже есть, да? Так, ну что, ребят. В принципе, мы достаточно провели данную серию по времени. Я думаю, можем на этом закругляться. Если вам понравилась серия, обязательно ставьте лайк, оценивайте ролик, пишите коммент. Нравится ли вам игра, хотите ли вы продолжение. Ну, а с вами был я, Займан. И ждите вторую серию. По сути, поскольку игра мне нравится, я обязательно, конечно, вторую серию выпущу, и не буду дожидаться нужного количества лайков. А серия, скорее всего, новая будет либо завтра, либо через три дня. Потому что, как вы знаете, я помимо этого еще стримлю PUBG Light. Это тоже уходит очень много времени, поэтому я точно утверждать не буду. Поэтому все, всем спасибо, всем пока.